Глава 6. Искушение Христа После крещения Иисуса Дух Святой повел его в пустыню для искушения дьяволом. Вышедший из Иордана, он, преклонив колени, обратился к Пресносущему с прошением даровать ему сил, чтобы выдержать противостояние с падшим врагом. В подтверждение его божественности отверзлись небеса, для снисхождения славы Божьей, и голос Отца провозгласил тесную связь Христа со Всемогущим. «Сей есть Сын мой возлюбленный, в Котором мое благоволение». Второе послание Петра, 1 глава, 17 стих. С этого момента Христос приступил к выполнению своей миссии. Но для начала Ему необходимо было, отрешившись от жизненной суеты, удалиться в безлюдную пустыню, чтобы там подвергнуться искушению ради тех, кого Он пришел искупить. Давайте ненадолго оставим историю земной жизни Христа и рассмотрим события, предшествовавшие Его появлению в нашем греховном мире. Сатана, добившись грехопадения Адама и Евы, хвастливо заявлял, что является правителем земли, и что в каждом поколении, когда-либо существовавшем в этом мире, у него было множество последователей. Но он не смог объединиться с падшим человечеством так крепко, как он на то надеялся, чтобы господствовать на земле повсеместно. Хотя человек в своем падшем состоянии страдал из-за своего непослушания, все же у него оставалась надежда. Вина мешала ему прийти со своими мольбами прямо к Богу, но план искупления, разработанный на небесах, предусматривал заместителя, который понесет смертный приговор вместо богобоязненных верующих. Кровопролитие неизбежно, потому что смерть – это следствие греха, соделанного человеком. В убиенной жертве человек должен был увидеть исполнение Божьего обещания «смертью умрешь». Кровь в этом случае также символизирует искупление и указывает на Спасителя, который однажды придет в мир и погибнет за грехи человеческие, полностью оправдав таким образом закон своего Отца. Надежда на спасение через Христа привела падшего человека к чрезвычайному усердию в жертвоприношениях. Сатана с большим интересом наблюдал за всеми обстоятельствами, связанными с этими жертвенными церемониями и вскоре узнал, что они символизируют грядущее искупление человечества. Он очень забеспокоился, ведь это грозило сорвать его заветный план по завоеванию всего мира. Но вместо того, чтобы впасть в уныние, он удвоил свои усилия для достижения цели и на протяжении веков одерживал победу за победой. Потакания аппетиту и страстям, войны, пьянство и преступность распространялись по земле по мере того, как умножалось число ее обитателей. Бог уничтожил людей водами Великого потопа и обрушил огонь и смерть на нечестивые города. Но искусный противник все еще мог свободно осуществлять план нравственного разложения. Сатана усердно изучал Библию и гораздо лучше знаком с пророчествами, чем многие религиозные наставники. Он всегда был хорошо информирован относительно замыслов, которые Бог не покрывал тайной, чтобы срывать планы бесконечного. В сатане было хорошо известно, что жертвоприношения символизировали грядущего искупителя, который должен был освободить человека от сил тьмы и что этот Искупитель является Сыном Божьим. Поэтому Он прикладывал титанические усилия, чтобы из поколения в поколение управлять сердцами людей и затуманивать их понимание пророчеств, дабы, когда придет Христос, люди отказались принять Его как своего Спасителя. С самого рождения Христа в Вифлееме Сатана никогда не упускал Его из виду. Он замышлял погубить Его, но все его попытки провалились, потому что Сына Божьего поддерживалась сильная рука его Отца. Сатана сильно забеспокоился, когда могущественный князь Света покинул царские палаты своей славы и стал простым земным человеком на земле, потому что прекрасно знал, какое положение занимал Христос на небесах. Сатана боялся, что он не только потерпит неудачу в достижении своей заветной цели, господства над всей землей, но что и власть, которой он уже обладал, будет отнята у него. Поэтому, когда он явился в пустыню, чтобы искушать там Христа, то задействовал все силы и уловки, которые были в его распоряжении, чтобы заставить Сына Божьего отказаться от своего служения». Великий труд искупления мог быть выполнен только искупителем, занявшим место падшего человека. Обремененный грехами мира он должен был пройти по тому пути, с которого сошел Адам. Он должен был приступить к работе именно там, где потерпел неудачу первый человек, и выдержать испытания того же характера, но несравнимо более суровое, чем то, с которым не справился Адам. Человек не в состоянии во всей полноте осознать силу искушений, которым сатана подвергал нашего Спасителя. Сын Божий испытывал на себе каждое прельщение зла, которому так сложно противостоять людям, но в настолько большей мере, насколько он совершений падшего человека. Когда Адам столкнулся с Искусителем, он был абсолютно безгрешен. В расцвете сил, в совершенной полноте и гармонии умственного и физического развития он приходил пред лицо Божье. В окружении прекрасных произведений творения он ежедневно общался со святыми ангелами. Насколько же второй Адам, вошедший в пустыню, чтобы там один на один бороться с сатаной, отличался от этого совершенного существа? Человеческий род за четыре тысячи лет ослаб и физически, и морально, и чтобы возвысить пажшего человека, Христос должен был опуститься до его уровня. Он принял человеческий образ со всеми его совершенствами и недостатками. Он смиренно переносил самые тяжелые человеческие испытания, чтобы сострадать человечеству и спасти его от деградации, в которую погрузил его грех. Ибо надлежало, чтобы Тот, для Которого все и от Которого все, приводящего многих сынов славу, вождя спасения их, совершил через страдания. Послание к евреям, глава 2, стих 10. «И совершившись, сделался для всех послушных Ему виновником спасения вечного».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 Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха». Послание к евреям, глава 4, стих 15. Облик Христа изменился, как только он вошел в пустыню. Слава покинула его, и все грехи мира грузом легли на его душу. Его черты выражали невыразимую печаль и, со... и страдания, о глубине которых падшее человечество никогда не сможет догадаться. Со времени падения Адама притворство вожделения, потворство вожделениям постоянно усугублялось, пока человек не ослаб настолько, что не мог уже самостоятельно с ними бороться. Христос во имя человечества – должен был победить аппетит, выдержав самое сильное испытание в этом отношении. Он должен был в одиночку идти по тропе искушений, и никто не мог помочь или утешить его. Ему предстояло один на один бороться с силами тьмы и научиться владеть собой настолько, чтобы ни голод, ни смерть не смогли поколебать его стойкость. Продолжительность этого поста стало самым убедительным доказательством великой греховности низменного аппетита и его власти над родом человеческим. Используя чревоугодие как инструмент, сатана добился гибели Адама и Евы, и во все последующие поколения это стало его сильнейшим оружием в развращении человеческого рода. Поскольку Христос принял человеческий облик, подверженный слабостям, сатана надеялся победить его с помощью этого мощного орудия и строил соответствующие планы. Он предстал с этим искушением перед Христом, когда тот совершал свой долгодневный пост. Сатана пришел, облаченный светом, представив себя ангелом, посланным от престола Божьего, чтобы утешить Христа и избавить его от страданий. Он заявил, что Бог не желает, чтобы он прошел через боль и самоотречение, ожидавшее его. Он уверял, что принес послание с небес, будто бы Бог только хотел проверить готовность Христа выдержать его испытания. Сатана сказал ему, что он должен только ступить на окровавленный путь, но не идти по нему, и что, как и в случае с Авраамом, Проверялось его полное послушание. Он уверял, что был тем ангелом, который удержал руку Авраама, когда тот занес нос, нож, чтобы убить Исаака, и что теперь он пришел, чтобы спасти жизнь Сына Божьего, избавить его от мучительной смерти, голода и помочь в реализации плана спасения. Сатана и сегодня вводит в заблуждение многих, подобно тому, как он пытался обмануть Христа, утверждая, что послан небесами и делает добро ради человечества. И массы людей настолько ослеплены славоблудием, что не могут распознать его истинный характер и почитают его как посланника Божьего, пока он добивается их вечной погибели. Но Христос выстоял перед этими коварными искушениями и остался тверд в своем намерении осуществить план Божий. Потерпев неудачу в этот раз, сатана попробовал пойти другим путем. Полагая, что ангельский облик, который он принял, не раскрыт, он притворялся, что сомневается в божественности Христа из-за его истощенности и неподходящего окружения. В силу человеческого естества, Христос не мог сравниться по внешней красоте с небесными ангелами, но это было одной из необходимых форм уничижения, которое он охотно принял, ставший искупителем человечества. Сатана твердил, что если он действительно Сын Божий, то должен предоставить ему какое-нибудь доказательство своей божественности. Он предположил, что Бог не мог оставить своего Сына в столь плачевном состоянии. Он заявил, что один из небесных ангелов был изгнан на землю, и, судя по его виду, он мог быть не царем небесным, а тем самым падшим ангелом. Он привлек внимание к своей прекрасной внешности, облеченной в свет и силу, и оскорбительно противопоставил истощенный облик Христа своей славе. Он заявил, что сами небеса дали ему право требовать от Христа доказательства того, что он Сын Божий. Он упрекал его в том, что тот не может быть представителем ангелов, а тем более повелителем воинства, признанным царем, и намекнул, что его нынешний вид указывает на то, что Бог и человечество отказались от него. Сатана объявил, что если бы он был Сыном Божьим, то был бы равен Богу, и подтвердил бы это, сотворив чудо, дабы утолить голод. Затем он призвал Иисуса превратить камень, лежащий у него под ногами, в хлеб, заявив, что если Христос согласится, то он сразу откажется от любых претензий на превос... превосходство и впредь никакого противостояния между ними не будет. Таким образом, сатана надеялся поколебать веру Христа в своего Отца, который допустил ему испытать чрезвычайное страдание в пустыне, где никогда не ступала нога человека. Архивраг надеялся, что на фоне уныния и сильнейшего голода он сможет убедить Христа явить свою чудодейственную силу и таким образом лишиться покровительства Отца. Ситуация, в которой находился Христос, было крайне благоприятно для подобного искушения. Длительный пост изнурил его, терзающий голод лишил его физических сил. Его ослабевающий организм требовал пищи. Он мог бы сотворить чудо для себя и удалить голод, но это шло вразрез с Божьим планом. Использовать божественную силу для собственной выгоды не было частью его миссии. Он никогда так не поступал в своей земной жизни, все его чудеса были совершены во благо других. Страдая от унижения, голода и презрения, Иисус отразил нападки сатаны словами из Священного Писания, которые Он послал Моисею в наставление мятежного Израиля. «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Евангелие от Матфея, глава 4, стих 4. Этими словами, а также своим примером, он показал, что недостаток земной пищи – ничто по сравнению с неодобрением Божьим. Став заместителем человека и борясь там, где человек потерпел поражение, Христос не должен был проявлять божественную силу для облегчения своих страданий, ведь падший человек не мог творить чудеса, чтобы избавить себя от боли, а Христос, как его представитель, вынужден претерпевать испытания, подобно любому жителю земли, показывая пример абсолютной веры в своего Отца Небесного. Христос сразу признал сатану, и ему понадобилось огромное самообладание, чтобы выслушать предложение этого хулителя и обманщика, и не осудить его дерзкое предложение. Но Спасителя мира не удалось спровоцировать явить свидетельство своей божественной силы или вступить в полемику с тем, кто был изгнан из небесных чертогов за организацию восстания против Верховного Правителя Вселенной, потому что самое большое его преступление заключалось в отказе признать положение и достоинство Сына Божьего. Вооруженный верой в своего небесного Отца, лилея драгоценные слова, провозглашенные прямо с небес во время крещения, Иисус стоял нерушимо в пустынной степи перед могущественным врагом душ человеческих. Сын Божий не мог отказаться от своей высокой миссии, только лишь для того, чтобы показать свою божественность сатане, и при этом он, не опустился до объяснений причины своего нынешнего унижения и своих действий как искупителя человечества. Если сыны человеческие последуют примеру Спасителя и не будут общаться с сатаной, они смогут избежать многих его уловок. В течение шести тысяч лет этот заклятый враг воевал против правления Божьего, и постоянная практика от точило его умение обманывать и завлекать. Но сатана поставил на карту слишком много, чтобы так легко отказаться от борьбы. Он знал, что если Христос выйдет победителем, его влияние уменьшится. Поэтому, чтобы впечатлить Христа своей превосходящей силой, он отнес его в Иерусалим и поставил его на крыло храма. Теперь он потребовал, если тот действительно является Сыном Божьим, броситься с этой головокружительной высоты и таким образом выразить полную уверенность в непрестанной заботе своего Отца. Грех самонадеянности прячется за добродетельной, за добродетелью абсолютной веры в Бога. А сатана хотел использовать в своих интересах человечность Христа чтобы заставить его переступить черту между доверием и самонадеянностью. Теперь он признавал, что Христос был прав, полностью доверяя Отцу, и теперь призывал его дать еще одно доказательство своей веры в Бога, сбросившись с крыла храма. Он пытался убедить его, что если он действительно Сын Божий, то ему нечего бояться, потому что ангелы поддержат его». Сатана прекрасно понимал, что если получится убедить Христа прыгнуть с крыши храма, чтобы доказать притязание на защиту Отца Небесного, то он тем самым продемонстрирует слабость человеческой природы. Но и после второго искушения Иисус вышел победителем, отвергнув грех самонадеянности. Проявляя полное доверие к своему Отцу, он отказался добровольно подвергать себя такой опасности, когда отцу пришлось бы проявить божественную силу для спасения своего сына от смерти. Это заставило бы провидение прийти к нему на помощь, и он не смог бы дать своему народу прекрасный пример доверия Богу. Наш Спаситель проявил полную уверенность в том, что Небесный Отец допустит ему лишь те искушения, которые он сможет вынести. Христос не подвергал себя опасности намеренно и знал, что если он сохранит свою преданность, то ангел Божий будет послан, чтобы избавить его от власти Искусителя, если это будет необходимо. Увидев, что и во второй раз он не смог одолеть Христа, сатана стал переживать за результаты всей своей работы. Непоколебимая стойка Сына Божьего наполнила его опасениями, ведь он не ожидал столь сильного сопротивления. Тогда он призвал на помощь все дьявольские силы в последней, отчаянной попытке помешать Спасителю и победить его. В первых двух искушениях он скрывал свой истинный характер и цель, утверждая, что является высоким посланником небес. Но теперь он снял маску, признавая себя князем тьмы, и требуя владычества над землей. Он перенес Иисуса на высокую гору и в панораме показал ему все царства мира, раскинувшиеся перед его взором. Солнечный свет покоился на храмовых, мраморных дворцах, плодородных полях и виноградниках, золотя кедры Ливана и голубые воды Галилеи. Глаза Иисуса, привывшие к мраку и запустению,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 для этого последнего искушения, потому что от этого зависела его судьба. Он провозгласил мир своими владениями, а себя князем Духа в злобы Поднебесной. Он пообещал отдать Христу во владение все царства без борьбы и угроз, если он пойдет на одну уступку, поклонится перед сатаной и воздаст ему должные почести. Последнее искушение должно было стать самым привлекательным из всех. Жизнь Христа была исполнена скорби, страданий и противостояния. Его сопровождали бедность и лишение. Даже у зверей и птиц было свое жилье, а сыну человеческому не было где преклонить голову. Он был лишен дома и друзей. А тут ему предлагали царство мира и их славу на одном единственном условии. На мгновение взгляд Иисуса задержался на показанной ему картине. Затем он решительно отвернулся, отказываясь даже смотреть на представленную искусителем притягательную перспективу. Но когда сатана потребовал от него почтения, Христос больше не мог терпеть такие кощунственные предложения или даже просто позволить дьяволу оставаться в своем присутствии и с божественным возмущением ответил, «Отойди от меня, сатана!» Написано, «Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». Евангелие от Луки, глава 4, стих 8. Сатана требовал у Христа доказательства того, что он Сын Божий, и вот таким образом он получил то, о чем просил. Он от... Оказался... От... оказался бессилен против такого, категоричного отказа и был вынужден подчиниться божественному повелению. Терзаемый неуемной ненавистью и яростью, лидер мятежников удалился от присутствия Искупителя мира. Испытания закончились. Победа Христа была такой же полной, каким было поражение Адама. Но борьба была длительной и сложной. Христос был изнурен и мертвенно-бледный упал в обморок. Тогда небесные ангелы преклонявшиеся перед ним в царских чертогах и с волнения, наблюдающие за его противостоянием, служили смертельно обессилевшему Спасителю, подкрепляя его пищей. С трепетом изумлением они взирали на своего небесного военачальника, испытывающего невыразимое страдание ради спасения человечества. Он пережил непомерно более серьезные испытания, чем любое из тех, что когда-либо смог навлечь на себя человек. Но когда он лежал истощенный и страждущий, ангелы принесли послание любви и утешения от Отца и заверили его в том, что одержанная ради человека победа – это победа небес. Таким образом, великое сердце Христова снова вернулось к жизни и укрепилось для предстоящих ему трудов. Люди никогда не осознают полностью цену спасения рода человеческого, пока искупленные не станут рядом со своим освободителем у престола Божьего. Затем, когда славная ценность вечной награды откроется спасенным, и они узрят удивительную славу в бессмертной жизни, и голоса сольются в победном гимне, достоин Агнец закланый.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 И четыре животные говорили ⁇ Аминь ⁇ и 24 старца пали и поклонились живущему во веки веков. Откровение глава 5 стихи 13.14. Хотя Сатана потерпел неудачу в своих самых сильных искушениях, все же он не оставил надежды на то, что в будущем сможет добиться успеха. Он с нетерпением ждал момента, когда ему снова подвернется возможность задействовать против него свои ухищрения, а задаченный и побежденный, не успев уйти с поля боя, он уже начал строить планы, как одурманить евреев, избранный Богом народ, чтобы они не увидели во Христе Искупителя мира. Он решил наполнить их сердца завистью, ревностью и ненавистью к Сыну Божьему, чтобы они не приняли Его, но сделали его жизнь на земле как можно более несчастной. Сатана советовался со своими ангелами касательно того, что им предпринять, чтобы помешать людям поверить в Христа как Мессию, которого евреи так долго и с таким нетерпением ожидали. Он был разочарован и разгневан тем, что не смог одолеть Иисуса своими многочисленными искушениями, но теперь он думал, что если сможет разжечь в сердцах Христова народа неверие в то, что Он является обетованным, то сможет заставить Спасителя отказаться от Его миссии и сделать евреев своими агентами в достижении собственных дьявольских целей. Таким образом, работая незаметно, он пытался добиться того, чего пока не смог достичь собственными усилиями.